Идем в баньку посмотреть, как работает вогреватель Свет включен. Свет у нас там интересный. Вот такой красненький тут светит. Сейчас зайдем. Вот такая закрывашка. Такая чисто русская. Деревенская. О, у нас тут изморозь. Начинают. Все сырое стало. О, наверху какая. Наверху какая изморозь. Заходим. А давайте уже тепло. Тут все сухо, все тепло. Даже кирпичи теплые. Даже кирпичи. <coughs> <coughs> все просушивается. Это... с той стороны с той стороны был брус такой важноватый с этой все сухое а про обогреватель мы расскажем позже откуда у нас такой обогреватель появился ну что скоро скоро будут выкладываться стеночки потом покажу так что потихоньку банька строится строится потихоньку там даже игрушки лежат А здесь вот такая вот изморозь. По потолку я тут. Не знаю, может, когда копится будет. Просыхать будет. А может, влага выходит. Лишняя. Все отошло а тут морозульки ну, окно все такое подмешшее. Ну, ничего дальше видно будет будет баня топиться будет присыхать ну до того как топиться еще наверное месяца два три Ладно. Побывали здесь в гостях. Хорошо. А чего я тут снимаю без света? Тут где-то свет должен быть. Вот он где цвет должен быть. А его нет. Снимаем без света. Ладно, как-нибудь как переживем трагедию. Не знаю, как этот муж включают. Нет, что ничего не получилось. Так что вот такие вот у нас красоты. Закроем дверь старой северной традиции. Ну и всем пока.